Встреча с оттоками филоспорта начинается с первого места. Антон, 12, слава вам, представитель, спортсменка в Морвегии. Вторая пусковая победа в карьере у чемпионки мира по биатлону. Андерс Деттеда поздравляет старотечественницу. Ликуем заслуженным серебром вас, всех, друзья. Место. И третье место у Туры Бергер, тоже первый подиум в мире. К ней выступили все россиянки. Кстати. И Культуры Бергер, Дарья Доначевой. Две секунды. Я не желаю, чтобы в шестерке Синеевич вот это пятое место перед Ильской тоже было серьезным началом. И сейчас мы видим тех, кто не добрался до детали, кто в машину в подиуме находится. Далее Домрачева четвертый результат. Шестая была в индивидуальной гонке. Сегодня четвертая идет по высходящей. И на Была 27-й. Сегодня уже пятая. Молодец, Ира. Поздравляем семью спортсменки. Всех поздравляем. Это хорошие результаты. Габрина Сауткалова. Шестое место. И она продолжает быть лидером мирового биатлона, То бишь выйдет в желтой майке. Завтра, уважаемые друзья, мужской спринт. 18 номер Устюга, 23-й Логинов, 47-й Шипулин, 48-й Малышка, 66-й Черезов, Светков, 94-й. Вот такой у нас состав на этот спринт мужской. Соответственно, 18.05, прямой эфир на нашем телеканале. Перед этим эфиром биатлон Дмитрий Губерниев. Ну что ж, друзья, традиционно ветер биатлона гонит нас вперед. Ваши упакованные пути выйдет на следующей неделе. Надеемся, что мы еще больше будем воодушевлены победами российских спортсменов в дальнейшем. Браво, Зайцева! Молодец, старых! Призовым местом у вас, уважаемые друзья. Сегодня Почупарова выиграла кубок Абию И так пойдет в сольную дуальную конкурсу. На стало второй Валентинов. Результаты очень хорошие. Ну, только не до начала. Дай бог и так держать. Прежнему шквалистый, парынистый ветер. Сегодня две годы преследования. Завершается стартовый этап Кубка мира обе биатлону. Первыми на старт 10-километрового посюта выйдут женщины, 4 огневых рубежа и очень удобные позиции у российских спортсменов. Зайцева будет стартовать второй, пятый Ирина Старыш, седьмой Екатерина Юрьева. Отставания небольшие. Дальше шумило 18-е. Сборная России по биатлону. Страховая компания Согласие. Страховая компания Согласие. Надежная защита, ваших достижений. Большой информативный дисплей. Высокое качество записи Full HD. Видеорегистратор Спонсор трансляции Группа по диаблону. Спорт, магия, трудолюбие вместе. Я голос защита от вирусов гриппного. Цель 5 попаданий, а встали мачерон. Нарисуйте рисунок простейшей геометрии для на новый уровень. Предновогодняя пора, подходящее время, чтобы воспользоваться потребительским кредитом от Сбербанка без комиссии с фиксированной ставкой четырнадцать с половиной процентов. Ведь каждый хочет, чтобы подарок превзошел все ожидания. Встретить Новый год с теми, кто тебе дорог. Иметь возможность всегда быть рядом. И главное, сделать новогоднюю сказку реальности. Кредит от Сбербанка. Подарок тем, кто дарит подарки. Сбербанк. Генеральный партнер Олимпиады Сочи 2014. Редактор Красовая компания Согласие. Красовая компания Согласие. Надежная защита ваших достижений. Большой информативный дисплей на русском языке. 50 тысяч Равномерный нагрев. технологий. Спортмастер, трансляции мира, Спортмастер, с удовольствием, вместе. Гринфирон как непрей. Это противополищение даже для мам и Большой информативный качество записи Full HD видеорегистратор эволюция технологий виде технологии теперь в караоке на новый уровень Феликс по диалону. Спорт -махер. С удовольствием вместе. Я глаз защита от вирусов за клонов. Цель попаданий. А 15, Берген третий, Доброчев четвертый, 24, отставание вторых, пятый стартовый номер плюс 24, Сулкалова, лидер сезона плюс 29, Юрьева, 7 плюс 35, Сулиндарь, 8 плюс 36, Герикова и Бескон, 45-49 в минуте. 15 спортсменов, как раз минуту будет проигрывать Марилор Брюдой, Крина Шумилова, 17 стартовый номер, отставание минуту 08 от лидера, Ирина Юрьева, 32, Юрлова, минута 42, Яна Романова, 33, минута 45. Ну вот интересно. Насколько погода безжалостна к биатлонисткам, потому что опять э, буквально за 5 минут до старта начинается, по-моему, мини-ураган. Но главное, что во всяком случае сегодня достаточно тепло и все-таки снега дождем не будет. Смотрю на озеро Сторшин, его видно хорошо с комментаторской кабины и, в общем, видны. Сегодня ураган, хотя сейчас я вижу, что э, стартовые ворота удерживают судьи для того, чтобы Министерина Старых городов Ольга Зайцева на ваших экранах. Турбергер отмечала, что довольна работой, довольна результатом. Есть определенный план, который мы сейчас выполняем. Очень и плодотворной работа с тренерами после тренажа, после адаптации к электру, значительно лучше стали тренажеры. Итак, второй номер у Зайцевой, пятый у старых, седьмой у Юрьевой, 17 -й. у Сумиловой, 32 второй у Юрловой и, соответственно, у Яны Романовой, тридцать й au tour, je Одинакова Сан Кристин. Платлан Юрий. находится для начала нынешнего сезона и, конечно, она отмечала, что э, такой результат это не только три среду... Укалова в желтом бибе, вот они там появляются. Смотрите, насколько тяжелой ожидается стрельба сегодня. Сулкаловый снова старых, но здесь мы видим, что отставание уже приличное. И у лидера, у Габриэлы, и у Ирины. Минута 20, минута 22. Товрачева на 0. Флатлан с одним, плюс 7. Отставание норвежки от белорусских. 21,5. Юрьева, Зайцева четвертая, плюс 33. Десятку сильнейших. Вы сейчас видите, сразу же Сулкаловый и Ирина старых отставали еще. Yeah, Подобного чего исправиться не может 27-летняя спортсменка в спринте по 2 стойкие 4 формы в индивидуальной гонке, но по выходящей идет шестое место в первом виде программы. Лично я имею в виду здесь в Турцию вместе закончился восьмым местом для сборной команды Беларуси и в спринте четвертая позиция. Поменялся сервисер Норвежец. Пришел в сборную Беларуси, и, собственно, Дарья насколько скрупулезно выбирает лыжи, говорил, что по Сначала все-таки могло быть чуть лучше, но сегодня мы видим на фоне готовности спортсменки, конечно, инвентарь подготовлен тоже по полной программе. Состояние здоровья спортсменки неплохое, общаемся регулярно с тренерами, второй команды Беларуси. Старых старых коленек изготавливается, соперницы стреляют, промахиваются. Спасибо, Сейчас. Латенбакер, между тем, отличилась. И вот дальше намного быстрее. 11-12 секунд. Юрию проигрывала 45. 6 ответов Викова на ответ минут 38, игрушная минус 53, Юрлоу там 12, Романа 13, Шумилоу 16. Но уже к следующему потихонечку подходят. так в минуте. Платлов Юрий выдачи.